Ну, Страховка готова, Дима? Да, я да. вопрос идет. Так, эй! Люб небольшой! Зайбись! Сука, выбирай! <laughs> В смысле? Вот я же на этом hey, же. Дима, выбирай. Dima! Выбирай. Хорошо. Выбирай. Дима, выбирай. Придурок, блядь, ж говорю, хуевая страховка, чувак. Дима, блядь! <социк> Поддергивай, блядь. Сейчас два человека получат пизды, когда я поднимусь. <социк> Видите, обосраться сразу можно. Блядь, ребята! Дима, блядь! Выбирай, сука! не Тихо! Дима, не дергай! Да дохуя аккуратно. Паш, сложновато для нас. Согласен. Два.